здесь вовлечен в процесс 21-26 мы оперировали. все шесть зубов имеют рецессии, поэтому мы все шесть зубов сразу оперировали. Вот не везде, но лучше, чем на нижней челюсти получилось добиться вот этой расщепления вот этого в этих участках. мобилизация обработка поверхности корней. вот обратите внимание какая дигесценция в области 26 зуба это твердые мозговые оболочки заготовлены трансплантат. Депитализация трансплантата. Фиксация. Почему сюда трансплантат был зафиксирован? Самая большая самая высокая и зона. Еще... Большая высокая это... это... Это не медицина большая высокая глубина рецессии там да большая, но это связано еще с чем? С тем, что на двадцать третьем, двадцать четвертом зубе абразия была глубокая. И толщина прикрепленной десны там была меньше, чем в области других зубов. Мы же меряем толщину десны, прикрепленной десны над каждым зубом. Не в общем так, как бы для какого-то ознакомительного да, мероприятия, а над каждым зубом измеряется толщина. Соответственно, боковые участки были установленный пластический материал, твердая мозговая оболочка. Обратите внимание, когда мы смотрели на этот трансплантат, он казался нам таким внушительным, и хватило его всего на два зуба, к сожалению. Фиксация. Фиксация. Здесь мы пошли таким путем, мы еще, чтобы уже больше не было таких ошибок, как вот я показывала вам в предыдущей работе, мы э, убрали уздечку и отпрепарировали зону 11 зуба, снизив там натяжение и сделав еще композитный шов, чтобы полностью нивелировать какое-либо напряжение. А вот, вот вам должно быть видно, посмотрите, вот этот крестообразный шов, вот-вот вот он такой длинный. Иногда его можно разбивать, если не, не получается из-за угла поворота как-то да, сделать, его тогда делаешь два и два, но тогда они должны как бы заходить друг за друга посередине. Ушитая, ну вот так, это результат через год, а, несмотря на то, что она приезжала, но у меня там не во все случаи была возможность ее фотографировать, но вот это уже результаты у нее через год, который был получен. Ну, я считаю, что в ее случае он как бы очень хороший, в принципе, она согласна, мы ее тоже по статистике обсчитывали, у нее, несмотря даже вот на какой-то, может быть, недостаток эстетический, как мне как-то иногда кажется, получилось у нее 87% закрытия поверхности корня, во если брать все зубы в общем, то есть для ее истории это успех однозначный. Ну и вот что. Да, обратите внимание на нижней челюсти, как сформировалась уже хорошая плотная десна. Это ферх. И мы планируем первый сегмент. И здесь будет тоже сочетание коронального перемещения с латеральным, потому что очень большая рецессия в области 16 зуба. Вот он, вертикальный там разрез, который да, идет по рецессии, когда мы делаем латеральное перемещение. Все остальные стремятся сюда, к клыку, к двенадцатому зубу. Мобилизация. Здесь опять будет комбинация аутотрансплантата и твердой мозговой оболочки. Его опять хватило только на два зуба. Посмотрите. Ну, позиции такие же, поскольку это были даже самые глубокие рецессии у нее. 13-12 зубы. Это снятие швов. Это результат через пять месяцев. Я не ожидала, что на тринадцатом и двенадцатом зубе так закроются тоже рецессии. Но, в общем, на сегодняшний день наша договоренность с ней такая, уже прошло, ну, после последней операции прошло, наверное, три года. Ну, мы договорились, я очень хочу еще попробовать улучшить результат в области шестнадцатого зуба, конечно, если честно. Очень бы хотелось все сохранить ей максимально, сколько она будет вот с этим жить, столько... Но качество ее жизни, в общем, после нашей встречи изменилось, поэтому я и так считаю, что у нее... хороший результат для той истории, с которой она начинала. Но 16 я бы повторно прооперировала еще раз. Одиночно даже, не трогая больше уже никакие зубы соседние. Ну и вот обратите внимание, как изменился ее биотип, то есть с чем мы начинали работать и то, во что это превратилось. Сейчас я вам дам фотку для какой-то сравнительный. Алексей, а где вот есть, чтобы было как до-после? Мотайте, тут очень много просто. Это все кота. Уже одно и то же два раза. Одно и то же. Ну, можно мне как-то помочь. А вот это ее исходная КТ. Это то, с чем она приехала. Ну, обратите внимание, да, что почти все корни. Как бы из дуги у нее. Вот вам причина. Плюс э -э, фенотипические признаки ну, на сегодняшний день уже как бы не секрет, все об этом знают, что фенотип влияет на структуру и в полости рта, в том числе и, то есть, если пациент анатомически э -э, предрасположен к дистрофическому процессе, это не только проявляется в внешнем виде, но и в полости рта мы будем ожидать развития рецессии и дигисценции. Это ее срезы КТ, вот это до срез, а вот это после того, как мы прооперировали. Вот это два до КТ, а вот это вот после. Там образуется надкосница после этого вмешательства. Ну вот, посмотрите, пожалуйста, произошло изменение биотипа в ее случае. Не видно. Мы его перевели в средний и уже в общем улучшили этим ситуацию, избавили пациентка от тотального удаления зубов на сегодняшний день. И была на конвенции в пятнадцатом году. Приезжал из Бразилии доктор, молодой, достаточно ему лет 45. У них в Бразилии своя большая семейная клиника. И он в третьем поколении уже вот парадонтолог-хирург. И он показывал пациентов, который начинал вести его там дедушка, папа, а заканчивает сейчас он. И там, например, вот с тяжелыми форме парадонтета, когда мы сейчас так тотально начинаем расставаться, все удалять, убирать, как источник инфекции и так далее. Они наводят там порядок просто гигиеническими, ну, постоянными да, процедурами. У них есть там протокол, вот этот алгоритм американский, который разработан. приводит в полную такую стабилизацию. И за годы, там, за 60-70 за лет, из хронического вот такого какого-то продонтита или астрофических процессов, люди уходят, но ну, уже просто своими ногами э, в другой мир, с двумя, потеряв два-три зубы за все годы. То есть вот это к нашему разговору, почему это надо делать, а не бросать и говорить нет, тут нету шансов и так далее. А чем это плохо? 嗯。No.